Итак, по просьбам трудящихся мы начинаем обзор купленной нами яхты. Альбин Вега 1977 года выпуска, номер 3198. Начнем с носа. Итак, это носовая каюта. Этот мужчина в комплектацию не входил. Кто сказал? Да, его я привезла с собой а, как вы видите он здесь лежит и показывает размеры кровати ведь ну, что скажешь а, я скажу что здесь отлично стоит столик который ставится а, либо в центральную каюту либо в кокпит за столиком тесненько, но умещаются в принципе 6 человек 4 человек умещается комфортом вот. Здесь он хранится в походном режиме. Не мешает. Да, столик вообще не мешает. А, мешает вот эта вот дырка. Ведь я хочу сказать, что здесь нужна полка, которая будет класться. Да, полка, которая положится, и здесь будет сверху лежать подушка. Потому что сейчас, когда мы спим здесь, здесь не ну, мелкий сюда еще вот до сюда умещается, и в принципе вот так вот лежит. Но если спать та им сросл очень сильно не хватает вот здесь в вот какой-нибудь полочке тогда в принципе можно даже втроем здесь разместиться рундуки по бокам очень просторные да они без крышек вот просто да, без вот крышек, крышек вот, и вот, ну, вот здесь инструмент здесь хранится. инструмент половину нужно выбросить но нужно провести ревизию чему чему выбрасывать также рундук вот он под этой крышкой да. Здесь тоже куча. Это запасной утеплитель, а это.. Мультиварка. О, да, какая-то мультиварка. От прошлых хозяев. Вот, ну, Утеплитель не запасной, на самом деле, Доктор остался с процессом утепления. Вот, рундук на самом деле этим не ограничивается, он идет по до стен. остального места ведь я что-то нашел но мы не знаем куда это деть. да мы еще полностью не провели ревизию все водки будем я думаю делать это долго а, ну потому что место как казалось бы ограничено но его достаточно много. То есть мы еще не разобрали весь хлам, который у нас. Кто вон... знает, что это может, кто-то знает. Нет, что -то. какая это крышка явно нужно только выяснить, откуда она. Да, вот похоже на крышку, но. Мы не знаем, что это за крышка. И нужно во многом разбираться, что и как здесь задумано и устроено ну, калисты для питьевой воды. Она вот здесь вот так открывается. Воды там чуть-чуть есть. И об этом нужно не забывать, потому что мы ее сейчас будем готовить конс... Конс... консервация. Надо его помыть бы. Соответственно, нам потребуется подготовиться к тому, что это превратится в лед оставшаяся вода. Либо ее оттуда откачивать, потому что больше она оттуда не уйдет. Я так смотрю. Вот. И добавить туда какой-нибудь жидкости для прочистки водяных танков. Вот, он уходит под самый нос, под самый нос, соответственно это все место под вот водяной танк. Здесь у нас находится еще вот такой вот шкафчик, в котором проходит э, труба для набора воды. Да, только с этим шкафчиком нужно быть осторожнее, потому что э, там образуется конденсат, то есть вещи, которые подвержены намоканию и гниению, туда лучше не класть. Ну, пока его не использовали. Так, если брать общий вид, то здесь э, окошки и люк. К сожалению, люк не является окошком, непрозрачный, возможно было бы больше света. Так, с этой стороны на выходе из носовой каюты шкафчик, вот сверху шкафчика полочка, э, здесь вешалки, ну а снизу здесь просто накладываются вещи. Здесь уже, как вы видите, у нас много вещей наложено до самого дна. Ну, в принципе, шкаф достаточно вместительный. А с этой стороны находится туалет, а не муж. Давай, показывай. Туалет. Так, он вот так вот открывается и закрывается. Туалет. Да. Туалет на самом деле тесный. Ну, морские гальюны писают сидя, так что сидя, в принципе, вот так вот можно уместиться. Да, сейчас Витя продемонстрирует вам, как пользуется гальюром. Приходится все равно пригибаться, то есть не выпрямится, газетку не почитать, сидеть... Глаза-то у тебя открыты, читай, нагнувшись. Сидеть можно. Вот здесь вот находятся крючочки, то есть можно повесить шторку. Ну, видимо, здесь когда-то висела шторка, но нам она уже досталась без шторки. Да, чтобы здесь, в принципе, можно людей огородить от своих. Давай туалет показывать, как им пользоваться. Я думаю, люди и так догадаются. Вот. Как пользоваться? Ну, это типичный прокачной mm -hmm. гальюн, который есть во всех, ну, во многих яхтах. Либо прокачной, mm -hmm. либо с электрической помпой. Ну, здесь обычная помпа. Да, здесь обычная, обычная ручная помпа. А, танка здесь нет, но в принципе места хватает, чтобы поставить его при желании. Пользуем следующим образом: снимаем ручку со стопора, качаем, работает работает а, помпа а, В этих туалетах есть еще раковина. Ну, вы поняли, мы ее не пользуемся. Да, мы ее не пользуемся ну, не и пользоваться не будем, не и пользоваться скорее всего не будем вот такая вот раковина ну да ребят мы не мыли еще потому что не успели просто не успели раковина С... отключена от подачи воды и от слива она была отключена еще до нас вот. Там вот внизу есть вот ступенька вот она То сейчас она заблокирована а вообще когда раковина пользуется так понимаю через эту ступеньку накачивают воду в принципе, пока что особой необходимости и вот именно здесь раковину уметь не видим. Не так далеко идти до раковины на кухне, чтобы помыть руки. Вот мы ее задвигаем. Там вот есть еще полочки, окошко и вытяжка. Короче, здесь можно демонтировать эту раковину полностью и туда поставить танк для черных вод. Ну да, если путешествовать, допустим, по Европе, заходить в приличные марины. В альбин балад мы заходили. Там галюн устроен точно так же. Но так как альбин баллада побольше, там все-таки место чуть побольше, чтобы пользоваться им. Я здесь прочувствую очень тесно. Так, ну а здесь зеркало. Идем дальше. То, что здесь куча вещей но освободить яхту от вещей полностью мы не можем освободить яхту от вещей полностью мы не можем потому что мы здесь живем на выходных вот так вот для того чтобы вы оценили высоту потолков Витя выходит из передней части а вот так стоит мой рост метр семьдесят шесть я здесь помещаюсь нормально. То есть я стою в полный рост, у меня там еще... Ну вот если я выкинусь, я упираюсь в потолок, но обычно я, я не вытягиваюсь Да, там, где потолок чуть выше... Это люк да, люко Да, люко кокпита. Видите, помещается. Ну, я как бы... мне комфортно вполне по сути. Короче, нам достался еще парус. Это гена, судя по всему, она не очень, но она очень выглядит хорошо, но, судя по всему, хранилась в сыром помещении и начинает покрываться плесенью. Вот, сам парс выглядит хорошо, даже смотрю с этим самым, с защитой от ультрафиолета, да, с электросом для штага. Мы его еще не разворачиваем. Да, его нужно будет постирать, развернуть, просушить. так ведь это не кухня, ты рундуки показывал, что что, забыл? <свят> <свят> <свят> открывать вот небольшой рундук доступ также сбоку сейчас у нас там электричество банальная удлинитель с розетками это зарядник для аккумуляторов и обогреватель у нас есть вебаста, но она не работает поэтому пока что пользуемся. Отходимся обычным тепловентилятором. Ну, и зачем пользоваться бибасом на стоянке? Это ж дизель, потребление постоянное. Вот. Просторный рундук. То есть на всю кровать получается. Посветишь. Посветишь. Вот он такой рундук. На всю кровать. А, ну можно запихивать то, что посчитать нужно. А сверху доступа нет в этот рундук. Это по мне было бы удобнее, если бы сверху еще был. Ну, я не соглашусь. Потому что это нужно постоянно поднимать подушки, потом поднимать, а подушки нужно куда-то откладывать. Нет, лучше бы был и сверху, и сбоку. Итак, итак. И здесь еще один круг. Здесь у нас Он тоже имеет. единое пространство. Отцелился утеплитель. Точнее, не утеплитель, а. поверхностью вот здесь у нас живет автопилот вот он, сразу, наш красавчик Так вот автопилот Там внутри что-то готовится его у нас работал да мы его уже попробовали Я уже говорила мы до конца еще все не изучили что здесь лежит вот такой вот трудучок ну не скажу что он огромный но это да, достаточно вполне можно запитнуть портфель что он там лежал закрывается на ну, что-то типа липучки на здесь. Mm -hmm. вообще уж еда много интересных решений И все например, держится достаточно крепко. Да, держится крепко ну а здесь соответственно такой карман котором, ну вот высота сложно как вот определить вот такая высота вот я ногтями упираюсь вот ну вот где вот здесь много всякой всячины валяется фонарики стоят вот есть такие лежанки я умещаюсь полный рост ну я тоже правда ноги упираются подняться, то есть, главное, я еще не упираюсь сюда. Кроме того, там длиннее, там можно посыпать побольше свечи. Да, потому что вот здесь есть пространство, а здесь еще и съедает вот такой вот карман. Здесь Там вот лампочка для чтения, а с другой стороны то же самое. Здесь у нас с аккумуляторами Здесь лежит два сервис сервисных аккумулятора. 1.75, 2.77, семь 1.00 часов вот. но обычно автомобильник, как я вижу остались еще от прошлых хозяев и в рундуке на улице лежит резервный аккумулятор если вдруг один из них будет построен но аккумулятор я так потестил зарядкой но требует внимания возможно будем менять вот этот вот. вот пучок проводов, судя по всему, от датчика скорости, от вот, ну, лага, вот, нам ну, нужно куда-то выводить, куда-то подключать. А лаг у нас тоже есть? Датчик есть, а, ну, экранчик показывать. По угу. электрике нужно много, много работы провести, то есть э, инвертор, конвертор сюда поставить, э, вывести панели с кнопочками, Короче, сделать так, чтобы это выглядело как на взрослых современных лодках. Я понимаю, шведы они вообще не задумывались в 1976 году о том, что электричество уже изобрели. И надо бы его поставить на лодке тоже. Ну, большинство лодок у них оснащено вот такими лампами. Наша тоже, не исключение. Вот такими вот лампами. Это как раз-таки на тот случай, если у вас электричество еще не изобретено. Да. Кстати, даже на их шведских сайтах, ну, наверное, каждая вторая лодка шведская продается оснащенная вот этими лампами. И они не в таком вот, как вы видите, не неиспользуемом не не состоянии. Такие новенькие, красивые, готовые в любой момент заработать. Мы пока заменили. Ну, у нас есть запас вот, вот вот, такой. Вот в таком вот формате. Вот он, второй кормовой рундук. Колодится, я даже сказал. Да, у нас здесь тоже грязь. Да, у нас тут тоже грязь. Это не царапин, это просто вот собравшаяся грязь, потому что мы еще лодку толком не мыли. Вот на дне там вода. Вон выходит. вода. Здесь всегда есть какой-то часть воды. Кухня. На кухне у нас раковина с подачей горячей холодной воды. Шучу, конечно, забортной и пресной воды. Да, это пресная вода. А а, да. а это ну, конечно, сейчас есть... Механическая называется. Ну, помпа. Нужна помпа. это забор. Так, кого, педаль, да? педаль, педаль, тут не очень удобно расположена, бери-ка ногу. Не, не нормально а, да. вот, а вот мешает вот эта ступенька, поэтому как-то приходится вот так вот. Вот так вот бачком. Вот так вот целиком ногу не поставишь. Еще здесь есть шкафчик для посуды. Там у нас Достаточно посуда. вместительный, он открывается вот так вот, а в чуть-чуть можно да, вот так вот попасть. Если вас закрыли водки, вы можете вылезти через кормовой внук. Вот видите, здесь такая вот сетка впереди, вот, вот такие вот белая решетка. Это решетка, на нее вешается мусорный пакет, и фактически вы вот через это окошко выбрасываете туда мусор, этот пакет когда он наполнится, то его прямо из кормы поднимается крышка рундука и достается все это ведро и выбрасывается, чтобы у вас внутри яхты ничего не гнило, не пахло и все было чистенько и приятненько. Вот здесь, вот, может, Вам? Ты здесь мешаешься. Вам Там сейчас много времени. Ну, в основном до да, химия, там всякая ерунда. И второй вход. Вот здесь. здесь. Дофига места. Здесь вот. По идее, место для холодильника. Здесь при желании можно сюда купить. И мы, наверное, купим холодильник. Не знаю, правда. Будем мы с электричества планировать нему или просто будет место захоронения. Но ну, будет сайт здесь. Сразу вот здесь вот находятся у нас, как это назвать, ведь вентили всякие. Да, это единственное а, внешнее управление электричеством. Просто включить-выключить аккумуляторы. Вот. вот два аккумулятора, которые, которые показывали в рудухе. И рундуке. прикуриватель, да, здесь? Да, и прикуриватель. И, а, два аккумулятора, которые в рундухе, они включаются здесь. Причем включаются последовательно. Это не один стартовый аккумулятор, один сервисный. Они выполняют обе функции. И один нужно включить, второй включить или наоборот. Итак, а здесь у нас э, вот такое вот пространство стол, под которым э, вторая часть кухни, прячется плита. Чайничек. Чай. Здесь еще один рундучок небольшой. Там вода живет, вторая бутылка. Вот это тут. Аналогично, как на том, на той стороне такие же грядочки под посуды или ну вот у нас вот всякие... для готовки фигню. Очень так открывается. Вот там сушки есть, салфетки, там соус. Ну, и сверху, естественно, здесь еще такое небольшое пространство с ограничителем, чтобы во время крена не падало. Здесь всякая мелочевка лежит. Термометр. Оказывается, что уже 16 градусов. Да, а вот здесь есть еще лампа такая, которая вам освещает кухонное пространство. Вот здесь пока, еще. Пока один. рядом вон покажи наш чудо-приборку. Ну здесь а, о нем, наверное, здесь у нас отдельное видео либо будет. А это вот, вот холод. Вот эта вот штучка – это управление от вебасты. А вот это да, но у вебасты, как я уже говорила, не работает, нужно разбираться, что с ней. Вон тот рундук, покажи еще. Ну вот здесь вот у нас тоже такой прохладный большой рундук. Мы его пока используем типа холодильника, ну, скажем так, прохладное место. Так, самое главное, давай. Плита плита спиртовая вот такая плита вот здесь как мы понимаем это шкафчик для нее но с ним отдельная тема о нем мы скажем позже а, да, плита закрывается и с ней нормально мы эту штучку снимали по другой причине там, в другом месте а Закрываются. А, плита спиртовая на подвесном кардане, покажи наш супер кардан, супер -кардан. Лампочку дай мне. Вот так вот она поднимается. Вот так она стоит на кардане, но почему-то ее перевешивает. Вот, да, да, чтобы вы понимали, сейчас крена нет вообще. Ну вот, смотрите, уровень крена в воде, вот, то есть крена нету, и уровень крена нашей плиты на кардане, который должен поглощать крены. Ну вот Ну вот, короче, что делать? Вот с этой плитой не знаю, надо что-то. Почему она так? Теперь процесс заправки всего этого. Вот так вот она на кардане висит. Факт она поднимается. У нас появляется доступ к таким вот батареям, который можно залить спирт. Запах, кстати, не очень приятный ну, запах не очень приятный, но это еще приятнее, потому что есть отдушки Точнее, в этом в пирте, который мы залили. Тот спирт, который мы купили, он без задушки еще хуже. Да, без этих вот баков, я их так назову, плита висит точно так же, криво. Так что проблема не в них. Если кто-то знает, то, может быть так задумано, может, просто надо что-то компенсировать как-то этот вопрос. Ну, предложат а, поменять просто направление этих призержек. Вот, Поставлю на другую сторону. То есть они не сильно перевешивают, а, чтобы... но это видео показывает те варианты, которые мы думали. Yeah, мы что, продумали. может быть, мы не так как-то ставим. Их, или... Ну вот все, да, не все. Не управляется. А нужно, это... я думаю, в грузе какой-то, чтобы ее но... Ну Как-то странно, вы знаете, уже ведом все так продумано, но вот как-то не, не в этом случае. Вот и то есть тоже достаточно ну, просторный рундук. Двухэтажный он ходит, причем. Он ходит вон туда. Вот смотрите, здесь вот есть такой кармашек. Муж поддержишь. А, ну, мы полагаем, что он как раз-таки вот для, для вон той вот панельки, которую у тебя сейчас на место ставит, И для брандер щита, вот эти вот э, штучки это разобранный наш брандер щит он у нас состоит из частей покажи пожалуйста туда, вон туда, вон туда. И, ну, стол, ну, вот я сразу продемонстрирую Все дерево, конечно, все потертое и требует внимания. внимания да. Да, вот так вот мы можем закрыться. И все это вот в таком вот, видите, красивом кармашке. Вы знаете, вот логично, что он должен трансформироваться в столик. Видите, здесь даже какие-то есть замочки. Но мы вот как не пытались, у нас не получилось ни разу трансформировать его в столик. Смотрите, казалось как бы, это выглядит. Казалось бы, даже вот пингалеты, которые закрывают эту штуку. Да. Вот. Ну вот с... Я сними, вот может, надо снять это. Она не, сни... не снимется. А, она у нас. А она не, не вытаскивается целиком? Нет, она там вон. На... Вот как-то оно. На, на, на петлях. Да на петлях. Может быть вон доперевешивать. Короче, не знаю. видите, вот на петлях и оно поднимается, и по идее должно ложиться, но он не ложится, так как там мешает вот эта вот крышка. Видите, это тоже тут на петлях она О, до конца не снимается. Который, крыш, а, короче, мы недоумение. Зачем Нет, ну... это? Может быть оно просто висит кверх ногами. Ну не знаю. Короче, если кто-то знает. Для чего вся вот эта вот сложная система, расскажите пожалуйста, нам очень интересно, потому что тут явно все не просто так, но как, нам непонятно. Ну, а там, кстати, у нас это защита от брызг лежит, да? Налерайвиш из Да. И... Беревки. И где-то еще большая это, накидка на дохранение. Вот это, кстати, очень похоже на э, проводку под спиннакер. Но спиннакер у нас нет. Да. Но ни спиннакера, ни спиннакер гига у нас, к сожалению, нет. Итак, двигатель. Ребят, я напомню, что мы лодкой, в общем-то, только наши вторые выходные на этой лодке, поэтому мы здесь еще не во всем хорошо разбираемся. Вот на электричество здесь. Вот это у нас электрическая проводка. Я вообще в этом ничего не жарю. но ну, это в основном это управление двигателем и приборами к двигателю. Также сюда выведено электричество под лампы ходовые. масло нужно разбираться с этим и делом будет. и вода не буду пробовать какой-то вкус вода соленая или сладкая вот на последнем м -м, походе у нас образовался казус у нас были крана достаточно сильные идет а вот водичка которая внутри образуется на он вот. вытекла по этой стенки и вот здесь на крысату налева Наверное для такого возраста. Вот, Volvo пента MDA7A с дополнительным конт контуром пресного охлаждения. Он там где-то дальше стоит. Вот, как до него добраться так, чтобы был доступен с, с боков? Я пока не знаю. А вот так производится установка стола. Вставляются ножки, которые легко в нижних руках прячутся и столешница, которая хранится над кроватью на носовой каюте. Все, столик стоит. Ну, ножки можно отвернуть в любую сторону. Вот так он складывается, не до конца правда. Но все равно место получается больше. Давайте я встану и покажу вам. Вот так вот. Вот так наша яхта выглядит со стороны кокпита. Ну что, иди рассказывай, что тут у тебя в кокпите есть. Так, что у нас есть? У нас есть яхта. Так, у нас есть фундук. Кормовой. Огромный рундук. То есть его реально а, площадь. Реально пространство, которым можно пользоваться. Все пространство. Ну это вот вся корма. Да. Вплоть до, до дна. То есть не пространство можно загружать сюда сумки при желании. Ну здесь сейчас фигня всяко лежит. Да, мы еще просто не повыбрасывали то, что оставалось. Он да, с этим совсем показатель. нужно разбираться, ну и привести в порядок дерево тоже не мешало бы. Где у нас бибаста? Вон та желтая труба под э -э, верхом, ну, это бибаста. Вот это вот вебаста, которая должна обогревать нас во время походов. Меня Для чего нужен этот крючок? Веревку наверное, вылавливается лучше из воды. Слушай, ну не знаю, с таким крючком? Да, вот может быть кто-то знает вообще, чтобы точно знать для чего он нужен и как им пользоваться. Расскажите, пожалуйста, нам либо под видео, либо может быть в инстаграме нам напишите. Вообще последний хозяин владел яхтой не так долго, она у него стояла в Швеции, он только вот как... Лежит, По мере возможности приезжал туда, потом перегнал сюда и продал. О, я знаю, что это за штука. Вот. Полочки какие-то? Нет. Это... А... Держатель для... для подковы. А, супер, то есть его просто не повесили, да? Да, его просто не повесили. Крутяк, у нас, да, в другом, вот в одном из этих рундуков белая подкова. Да, ну здесь под... а, а сколько вот... ита, расскажи про якорей? Тузика. Может, Тузик у нас сюда убрать? Не знаю, Тузик у нас пока хранится вон там вот. Мы его уже сдули или как-то спустили, правильно называется? Ну, я говорю по простому, ребят, извините уж, мы его сдули. Тузик был вместе с яхтой Сколько и Чего поели в корягне? Якорь. Да, Тот якорь, который. Вообще первый раз я вижу ну, такой якорь, если честно. Якорь. Я его увидел первый раз на этого. Такой вообще Я так это думаю, или? это просто утяжелитель на самом деле для якорной веревки. Но он больше на это похож. Потому что он тяжелый. килограмм, наверное. Не знаю. 16, наверное. Может, больше. Может, меньше. Может, вообще всего 10. Мне так кажется, что он тяжелый. Да не, не 10. Так, с другой стороны тоже. Бундук. Здесь, ребят, у нас дождь сейчас прошел, поэтому все мокрое. резервный аккумулятор вот такая вот ручка для зведок да. она квадратненькая здесь не звездочек, как обычно делается новые ручки а квадратик ну и соответственно он умещается он отлично заходит в звёздку да он умещается там спокойно стоит крутится и кроме того он же для а, как его Совет. Эта же ручка подходит. Вот, есть еще вот такая вот штучка. Вот такая вот интересная штучка. на нос или да, это носовая лесенка. Навешивается на нос, соответственно, упирается вот эту вот в штевень, в штевень. Ну и можно с носа тоже сходить и купаться в случае нужды. но ну, кормовая лесенка, вот она, привязана. Да, кормовая лесенка, если что, вот она есть, она сейчас поднята, привязанная. Да, вот он, основной якорь, так называемый якорь-плюх. Это легче, чем тот ягод. Сколько будем? Них не Всего пишешь? 5 килограмм? Как 5 килограмм? Так, это якорь Брюса, Брюса Нет, килограмм. это не 5 килограмм. Да 5? Написано, написано 5 нифига, это не 5 килограмм. Видишь, 5 килограмм. Аппарат написано 5 ну по сути. А не, можно сказать, что зиничка стерст, но вряд ли. 5 кг. Как-то странно это, честно. Но 5 кг это мало для якоря. Скажу так, гантель 5 кг Якая... весит меньше. Екаря цепь, и вон дальше она цепь переходит в канат. Вон там дальше, да, в к канату. Вот. Ну, якоря мы еще не испытывали, как они работают. Так что, пока они больше чего сказать не сможут. Рондука нацового нет стаксель на закрутке вон соответственно горловина для заливки пресной воды да вот эта вот штучечка но мы ее не смогли открутить да или открутить, да или открутить? она окисливая и я буду уже по весне разбираться как ее срывать здесь у нас все вот так вот красиво соответственно две фаулые лебедки чтобы поднимать паруса какой-то еще проводочек который никуда не запитан подозреваю что этот проводочек идет вон к той стрелочке это стрелочка а пока где-то указатель то есть просто наверное нет прибора который да нет прибора учитываю, который или стрелочку будет читать вот ну и второй проводочек который уходит из а, мачты это освещение а, топовый свет когда идешь под мотором Включать. якорного огня здесь нет. Патентриф он докручивает только до первой штучки, как называется. Я не знаю, как называется. До первой прищепки, грубо говоря, если бы у нас в ликпаз входил парус вот, э, электросом. электросом, тогда он бы на патентрифт навертелся. А так как вот эта прищепка, она не выходит от ликпаза? Можно, ну вот так, надо, надо думать. Ну вот автоматически она не выходит, поэтому патент риф мы смогли только намотать до первого, до первой прищепки, а дальше приходится вот так складывать. За неимением других рифов, патент риф это единственный способ, на данный момент у нас зарифить парус. Парус без рифов. На парусе нет ни одного рифа. Такого веревочку. Так что нужно разобраться, как снимать его. С этих самых, с ползунков, и просто наматывать. Ну, может, крабинчики поменять, чтобы они э, съемные были. Так что у нас еще интересного-то есть? Почему у нас интересного есть? Мы, Мы интересные.